Сегодня у нас на канале урок по работе в интернет-приложении онлайн-редакторе ScanNCad Canvas. Поскольку пришел запрос, как из такого вот контурного рисунка создать файл для плоттера, в котором все объекты будут цветные и вырезаться отдельно. Приступим. Новый документ. И через функцию прорисовка изображения загрузите файл. Выберите цвет. Установите 2. Ну, удалить фон. Нажмите просмотр. Отлично. Программа распознала практически все контуры. Но это не проблема, что здесь не распознана звездочка. И нажимаем ОК. Нас спрашивают вставить выделенное изображение. Да, вставить. Оно нам пригодится. Мы будем ориентироваться на него при обработке наших объектов. И вот такую кашу, скажем так, из объектов мы получили. Но прежде чем мы приступим, я вам покажу один интересный способ, который мне например, нравится больше. Будем считать, что вы не профессионалы, раз вы задаете вопросы, а значит обойдетесь вы обычным редактором Paint. Не будем вас заставлять ставить какие-то там профессиональные программы. Итак, загрузите файл файл открыть с помощью функции выделить обрезать удалите ненужное выберите рамку, объекты, нажмите клавишу делить на клавиатуре. Ну, например, я не вижу смысла в этой звездочке. Ну, ну ладно, бог с ней, пусть она будет. Итак, теперь мы с вами будем разукрашивать нашего медведя. Давайте возьмем ведро с краской и разукрасим все объекты. Сохраним его как изображение в формате JPEG, допустим. Возвращаемся в наш редактор и загружаем в него нашу картинку в формате JPEG. Определяем, сколько тут у нас цветов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь черный. Ох, забыла переключиться на, на цвет, извините. Итак, параметры прорисовки цвет. Максимальное количество цветов 8. Смотрим, все объекты проработались. Нажимаем ОК. Да, нам нужно изображение исходное, для того, чтобы мы опирались на то, как выглядит наш мишка. Для начала удалим нашу Луну. Ну, она нам в принципе не нужна, можно было ее не красить. Потому что здесь логичнее... Обратите внимание, почему я ее удалила. Луна состоит из нескольких объектов. Но логичнее сделать из нее один объект. Обрисуем ее по контуру. Если вы не умеете работать метками-манипуляторами, ой, точнее точками и метками-манипуляторами в программе, Посмотрите урок у меня на сайте. Если вам не нравится, вы всегда можете зайти и подредактировать. Не пытайтесь создавать много точек, от них толку немного. Старайтесь создать объект с минимальным количеством точек, потом вам будет легче его редактировать. Готово. Правой клавишей мышки. Свойства. И закрашиваем луну в желтый цвет. Если вы видите неровные контуры, то лучше зайти и подредактировать их. Контуры, даже, контуры объектов должны быть ровные. Ну, если это не предусматривает, конечно, дизайн специально. Они должны быть ровные и аккуратные. Луна готова. Которая месяц. Давайте пока мы ее уберем. Мы не будем ее убирать, мы отправим ее переместить назад. Оп, извините, на задний план. Теперь будем разбираться с мордочкой и телом. Выделим объект, дважды кликнем по нему, чтобы появились точки и метки манипуляторы. Выделите все объекты уха, нажмите вырезать. Теперь выделите все объекты. И тоже их удалите. Вот так вот аккуратно, шаг за шагом. Работая с точками, создайте объект мордочки. Много точек, еще раз повторюсь. Нет необходимости создавать. Удаляйте лишние, если вам мешают формировать объект. Если не мешают, не трогайте их. Свойства. По-моему, морочка получилась замечательно. Отправим ее на задний план. И займемся другими объектами. Этот объект у меня не вызывает никаких вопросов. Просто можно его увеличить. Просмотреть более детально, нет ли на нем острых ненужных краев. И закрасить нужный свет. Объект уха уха. Я бы слегка увеличила, чтобы он ушел за объект морды. Почему? Потому что теоретически он будет наклеиваться до того, как вы наклеите или будете собираться. Будет собираться тогда вначале этот объект, потом этот. Так что он должен быть чуть больше, этого все равно видно не будет спрячется под мишкой теперь давайте разберемся Ну, вот с объектами глаз тоже нет особых проблем мы их так и оставляем чуть-чуть увеличиваем чтобы они ушли у нас вот мордочку. А редактировать их нет необходимости. Теперь давайте разберемся вот с этой деталью морды. Значит, рассказываю, как я ее вижу. Я вижу ее как один объект светлого цвета и второй объект черного, который единый нос и рот. Я бы, например, это вырезала из... на, бу... на бумаге с клеевой основой и потом наклеила. Обычно эта бумага тонкая и носик будет симпатично смотреться. Ну, на ваш выбор. Я расскажу так, как я думаю. Итак, я удаляю объект лишний. Удаляю внутренний объект. И у нас остается вот такой один объект. Нам надо сделать из него мордочку и нос с ротиком. Дублируем его Ctrl-C, Ctrl-V. И пока убираем. Редактируем этот объект. Удаляем все точки, которые принадлежат рту и носу. Итак, мы создали, поправили немножко морду. И зальем ее нужным цветом. Глаза. Наклеиваются сперва глаза, потом сверху морда. Так, отлично. Теперь надо создать нос. Нос и рот. Выделим объект, дважды кликнем и удалим все точки по периметру. Ну вот, все объекты у нас готовы, теперь их надо распределить в порядке вырезания. Чтобы у вас не вырезался вначале красный объект, потом желтый. Мы сейчас разложим с вами объект по полю. И распределим, что где будет вышиваться и в каком порядке. Как это сделать? Смотрите, чтобы вначале вырезался желтый объект, нажмем Ctrl-X, вырезать. Затем Ctrl-V вставить. Сейчас этот объект у нас первый. Мы его вставили. Мы потихоньку так все объекты вставим. Теперь выделяем все звезды. Допустим, Ctrl-X, Ctrl-V. Затем вырежутся все звезды. Теперь надо выделить все объекты. Коричневые. Ctrl-X, Ctrl-V. Дальше вы их распределите, как вам удобно. Ну, а дальше на ваше усмотрение.